Так вот и без лицензии. Ой, а нифига себе когда отживала. Друзья, Антон Сергеевич готовится к вылету. А мы же давайте с вами подумаем, как можно облагородить вот эту вот GoPro 8, которая здесь вот так с пауэрбанком торчит. Почему я хочу ее поменять на GoPro 11? Наверное, потому что хочу все-таки в 4К снимать нормально уже с хвоста. Хочу квадратную картинку вот эту, чтобы можно было в ниже ракурс дать, выше ракурс дать, и хочу сразу сделать крепление, которое позволит, то есть камера будет немножко встроена, вынесена чуть вперед относительно стабилизатора, ну и уберется вот эта вот страшная конструкция из аккумулятора, попробуем сделать такую обтекаемую капельку, то есть напечатать такую какую-нибудь конструкцию, которая будет с помощью двух металлических таких, ну естественно обтянутых пластиком дуг цепляться за нижнюю часть стабилизатора. И как-то аккуратно будет вписан пауэрбанк. Вот то ли вписывать пауэрбанк, то ли купить литионных аккумуляторов. Если вы кто-то разбираетесь хорошо в этой электронике и прочих напастях, давайте попробуем подумать, как это можно сделать красиво. При этом питание не должно пропадать, то есть включили и забыли. И достаточно большое должно быть, чтобы камера работала. Ну, соответственно, здесь разъем USB-C стандартный. Еще из конструктивных нюансов я хочу, чтобы вот эта вся конструкция могла переставляться с вепре на принцессу, потом еще на какой-нибудь планер. Чтобы это можно было, вот эту всю систему можно было переносить, соответственно, точное вот это совпадение поверхности планера э, с будущей конструкцией не важно должно быть где-то как-то что-то примерно сейчас конечно это аэродинамический ужас у нас кусок стабилизатора выключен раз раз раз да выпускаем гав. мотор гав гав гав потихонечку не надо так крепко закрывать фонарь вот друзья поднимается моторчик наш закрывая фонарь так из хороших новостей у нас Сейчас попут ветер встречный и взлетаем мы не курсом на солнце. Это конечно очень удобно. Так, готов? Всегда готов. От винта запускаюсь. Мотор Звер. Сэр лоботит ангуром ее докуляш пистоно. Закрылок на Погнали! Погнали! обороты, и okay. буду сейчас моторчик глушить, температура oh. нормальная, оп, Чуй. выключился, wow. сейчас чуть больше скорость Klass. для того, чтобы моторчик провернулся, его убрать можно было бы, а ah, я вижу он в зеркальце, в зеркальце okay. пошла уборка, uh -huh. все, можно наушники снимать, а, тут будет уже без наушников слышно Конечно. Офигеть Закрылки я переставляю, разгоняюсь Сейчас мы выскочим в более сильную волну Ага Вот, с левой стороны Как раз верхушки роторных облаков Выскакиваешь на уровне облаков а Потом выше них уже начинается волна Вот она Ага, пошла, вижу вот, Красивенькая Закрылочка на пятерочку И вот висишь Прешь вверх со скоростью 3 метра в секунду Красивый. И вот здесь уже воздух ровный, видишь внизу, там вот в сторону Гренобля полный ад, mm -hmm. потому что оттуда идет влажная воздушная масса, которая на каждом из криптов как бы осушается. Okay. То есть она получается на подъеме воздух остывает и происходит конденсация, а на падении вниз он опускается, высыхает. Mm -hmm. И вот этот цикл приводит к тому, что воздушная масса подсушивается видишь дальше Прям до моря облаков нет. Ну и, да. Только линзы наверху. А сколько ты говоришь сегодня предел? Это 5 скальпил. 700 это предел по воздушному пространству AirSpace. А, -а, -а. а не потому, что мы там. А может выдуть и выше, да? Выше, конечно, можно, Но нельзя. Нельзя. Наковыряли мы 2300 метров, ну и на самом деле подъем практически прекращается. Решили бы с Антоном Сергеевичем рвануть к следующей полнушечке. Я опускаю нос, закрылок на 10 и разгоняемся. И хотим верить то, что перед следующим облаком стоит война лучше, чем у нас. Сейчас вот ловим минуса, соответственно, за волной. Ну да, эту ступеньку, я понял, да. Сейчас будем получать юлей. Откините привизные ремни. Право радуга смотри на этом, на облаке. А, да. Вот, красиво И сейчас пусть нам повезет Видишь? А где Вели, будут а, хорошо. а может и не будет уже Может видишь мы как удачно это облако прошли Сейчас по идее должна быть волна впереди ага, ну, Впереди да. тоже хороший хребет Который должен работать Ну, родная, давай Высота как раз подходящая если, если ниже опустимся, Вау! будет уже мрачно Есть подхват да, есть, смотри-ка, оп Все, ну, друзья Антон Сергеевич на борту, везение с нами Везение с нами Да, друзья, взяли волну Вот сейчас поднимаемся вверх И у нас же, кстати, разговор о камерах Так вот, зачем я вообще этот полет затеял хитрый? В чем коварный хитрый план меня? Я подумал, что просто так камеры взять и Поменять будет глупо, потому что у меня останется огромное количество шикарных нормальных камер, которыми можно еще пользоваться и пользоваться. Эй, ты работай, давай там. Я работаю, я пашу как волк. Друзья, можно будет взять контакты из описания под любым видео и написать письмо Деду Морозу, что товарищ Дед Мороз готов добыть камеру с канала Мечты Летать, летавшую на всех планерах, снимавшую все видео, которые есть на канале. Ну вот примерно... За такой вот взнос <смех>, на будущие камеры. И все. И я думаю, что кому-то повезет. То есть мы с кем-то спишемся и договоримся. И э, три камеры таким образом распределим. А одну разыграем среди э, спонсоров канала. Спонсорам, кстати, доступны видео закрытые, которые достаточно интересные есть. А закрыты они не потому, что я такой жадный. А потому что э, я не могу в открытом доступе... Некоторые видео укладываются по ряду политических, и педагогических и ну, иных юридических причин. Так что, опять же, понимаю прекрасно, что многим невозможно стать спонсором канала, потому что там YouTube не позволяет это сделать на различных территориях. Ну и поэтому мы, как я уже сказал, можем спокойно договориться на режиме среди спонсоров. Одна камера разыгрывается. А они, в свою очередь, выиграют, могут кому-нибудь подарить. Это их будет уже решение. То есть я хочу, чтобы камеры продолжали работать. Камеры хорошие. Восьмая камера, по сути, такая достаточно революционная. Она, Почему я, в общем-то, начал снимать, вести этот блок и снимать видео, и летать вот так вот, прекрасно летать над облаками? Да это потому, что у меня велосипед наконец-то появился. То есть камера нормальная. Я до этого снимал на Sony такой вот фотоаппарат. У, у него был достаточно маленький угол обзора, получалось через такую дырочку вам все это показывать без вот этого огромного объема, который сейчас вокруг. Вот GoPro, она хороша тем, что она дает реально большую достаточно картинку широкий угол и позволяет вам вот реально посмотреть своими глазами на все это происходящее чудо. восьмая 8 оказалась самой, наверное, удачной камерой с точки зрения неглючности. То есть у меня восьмерки отказывали минимальная количество времени работает как швейцарские часы совершенно безотказно а чего не могу сказать о девятке и десятке то есть у них вот на мой взгляд глюков больше но конечно качество картинки на девятке и десятке все-таки получше и конечно стабилизация это просто фантастика какая-то то есть картинка стабилизируется идеально. Еще один аргумент в пользу GoPro 11, ну собственно и 10 такое может. Это выравнивание горизонта. Камера может вращаться как угодно, а горизонт будет выровнен. Весной я много снимал на валанчик, на такой вот ну, прям реальный валанчик, который напечатанный, в который была всунута камера. Я через вот эту форточку камеру вот так, чун-чун, выкидывал за борт. И получились прекрасные кадры, но камера качалась достаточно сильно, а иногда и просто вот так вращалась, там есть видео, где она иногда... так и пошла вращаться. Поэтому хочу попробовать GoPro 11, засунуть маленькую в валанчик и поснимать с хвоста, потому что ракурс получается достаточно интересный. Итак, почему я начал снимать, потому что вот Серега мне посоветовал GoPro 8, он говорит, Волков, Огонь будет, выбрасывай свою Sony и будешь снимать на GoPro 10 и горе, 8, горе не знать. И действительно так и получилось. То есть я пока снимал на Sony, получалось, ну так себе. Я взял, снял что-то на телефон. Первый ролик, который более-менее пошел, это там проскольжение, что-то я снял тупо на iPhone какой-нибудь там 10, по-моему, было ли 11, 11, по-моему. Ну, неважно. И получилось неплохо. Дальше мы купили камеру восьмую. я начал снимать и... Скажем так, сначала монтировался Серега. Он меня не подпускал, а я еще, честно говоря, не хотел. А потом просто получилось дико неудобно, что я подсылал файлы Сереге, Серега монтировал. Мы постоянно с ним созванивались, списывались, как значит, что куда переключить. Ну, то есть. Мне приходилось отсматривать, говорить, с какой секунды, что подрезать. Ну и в конце концов я перекрестился и думаю, дай-ка я попробую что-нибудь собрать сам. И вот первый мой ролик, который я собрал, это стоимость обучения на планере э, и самолете. Там сейчас просмотров на нем прилично. Снимал я его где-то в числа, 15 ноября, что ли. Вот на этой горке была хорошая погода. Гора называется Апотр. Э, наш аэродром, чтобы вы приезжали к местности там учили я взлетел залез на этот поттер и отлично э, отснял материал который потом кропотливо смонтировал монтировал снимал всего на одну камеру э, на хвосте мне тогда камеры не было но ну, этого было вполне достаточно что получился вполне такой информационный ролик который рассказывал о том сколько же стоит учиться летать и так далее потом э, я снял ролик про сколько там у меня была плани планировка купить планер и втянулся, вот в этот процесс втянулся, начал делать какие-то сценарии уже, даже там писать, что-то такое, вот, и дело пошло. То есть, родоначальницей канала можем считать вот эту вот камеру, вот она красивая, GoPro 8, вот, <рега> то, есть с чего, по сути, начался канал. Потом я купил вторую камеру, чтобы повести ее на хвост, и у меня была одна на хвосте, другая, значит, была в кабине. А потом, когда вышла девятка, я мы купили девятку попробовать, что это за зверь такой. И она меня, не сказать, что сильно разочаровал. я ожидал реально большего от девятки. Начал ей снимать, она периодически глючила немножко там, потом вот возня была с микрофонами, с подключением звука. Меня дико бесило, что вот в GoPro нельзя просто микрофон вставить, еще нужен какой-то для этого переходник. Как переходник выглядит? Я вам сейчас покажу. Камера смотрит на камеру. Вот, друзья, переходник, вот он сейчас получается из камеры с GoPro 10 выходит вот такая коробочка к этой коробочке подключен вот этот радиомикрофон ну вот ну, согласитесь это ну, пар порнуха полная вот чтобы это порнухи не было сейчас вам покажу что можно сделать что я делал может ты возьмешь ручку управления давай вот давай 100 километров в час я отдал камеру антону он ни разу не летал на планере пусть попробует okay. кудержу а? Да. Держу. да, да. То я, друзья, использую для того, чтобы подсоединить микрофон по-человечески. Вот такую рамку. Вот она, медиа-модуль. Он стоит 100 евро, за зараза, достаточно дорого. Вот я вот так и застегиваю. Вот, чпок. Чпок. Вот он, камера в медиа Теперь ее можно включить, и она будет прекрасно работать. И, соответственно, вот из гнезда, куда можно воткнуть как раз микрофон. Это я разгоняюсь директором. Да, так ты разворачивайся куда-нибудь. Давай влево поворачивай. Сам микрофон в этом случае... Сейчас опять же не могу отсоединиться, тогда звука не будет. Но вот он защелкивается вот так сверху красиво. Получается ну, реально такая сборочка компактная. Вот ну, видите, что первый раз в жизни разворот совершил. И она хорошо работает. Но минус этого всего, что повторю, из-за того, что постоянно ввисла GoPro 10 вот, с большой периодичностью, мне приходится э, вынимать камеру и вынимать аккумулятор. Потому что по-другому она не выключается, сволочь. Соответственно, я потом опять это все собираю. Опять раз, защелкнул, защелкнул. Вынул вот эти ножки. Прикрутил камеру там на лоб себе. Еще куда я там еще раз ее хотел прикрутить. И до тех пор, пока она не, опять не повиснет. Сыр с конями. И вот таких медиа я убил две штуки То есть при этом я убил еще пару хороших видео Когда этот медиамодуль сдыхал То есть вот ты микрофон подключаешь, он его вроде видит Потом чпок, и он его не видит а Ролик, которого мне очень жалко, это про кислород мы снимали ролик И там вначале просто адский какой-то ужасный звук Это потому что сдох этот медиамодуль. я через там две перезаписи вытянул звук Который как-то сама камера, находясь уже в этом чехле, писала Поэтому... Решение вот это GoPro -шное. мне дико не нравится, мне оно страшно бесит. Я хочу выразить презрение компании за такое решение и я считаю, что можно было вполне как-то сделать так, чтобы можно было напрямую к камере подключать внешний микрофон, как это сделал DJI. То есть здесь DJI, респект, уважуха, и я только по этой причине одну из камер куплю DJI. А товарищи из GoPro, задумайтесь об вот этих вот моих мыслях, ну, реального блогера, который много снимает, снимает в воздухе. Еще один момент, который мне нравится у DJI, то что они сделали под аккумуляторы такие красивые боксики. Ты там втыкаешь три аккумулятора, и он как сам па пауэрбанк, он сразу же эти аккумуляторы заряжает. Я себе такую штуку точно куплю, потому что, ну вот смотрите, сейчас я на, на что-нибудь вам сниму что то нас водит так. За кост. тебя водит. У меня первый раз в жизни пилотирует планер Антон Сергеевич. Посмотрите, как. Сейчас вперед по каблакам. Иди, чуть надо тебе этих облаков быть. Вот я, да, туда. Посмотрите, какая помощь реальная. Мне как блогеру. Итак, посмотрите, видите, у нас тут шмурдяк, всякий кислород валяется полный карман и всего, не пойми чего Там батарейки, наушники, еще что-то И вот вот в этом всем еще валяется вот он Пауэрбанк, который через шнурочек Я сейчас могу подсоединиться к этой вот GoPro Оп, все Сейчас пауэрбанк подает питание Сейчас по идее камера немножко заряжается Те 9% которые у меня были, уже наверное меньше Но это все неудобно, вот посмотрите какую адская сборка какая и наличие кейса, куда ты можешь закинуть аккумулятор, сменил аккумулятор. Если, как диджей обещает, это работает 2 часа, ну, больше обещают, но пишут, что реально 2 часа работает. Если 2 часа можно снимать камеры, так и вообще проблем никаких у меня нету. Буду пользоваться, снимать и радоваться жизни. Тебе нужно пробиться на фронт перед этими облаками. Да, я и туда и лечу, да. Ага. Ну, ты отлично пилотируешь. Давай, я тебе переставлю закрылок на ноль. тебе так Давай. будет комфортней. Ага. И лети, лети мой орел Что из интересного? Зажглись линзы вот эти К таким линзам мы поднимались И высота там такой линзы может быть Очень красивая. снял, сделал съемки на крансе Когда мы на фоне линзы там штопора крутили То есть GoPro 8, которая у меня на хвосте Иногда замерзает и теряешь кадры Говорят, что 11 в этом отношении намного лучше новая серия аккумуляторов держит холод лучше То есть посмотрим это одна, опять же, из причин апгрейда парка. Вот я пауэрбанк нажимаю, в есть заряд. Зарядка на медиа модуль, на камеру не идет. Вот это меня бесит нещадно. Вот почему? Что что не, что не работает? Вот в этой куче проводов, попробуй сейчас разобраться вот в, этой, в этой шлейфе долбаном. А тут видишь, подходишь к облаку, хочется контент-огонь снять, я взял ручку. И ты понимаешь, что в любой момент контент-огонь может прерваться. Ну не потому, что с нами что-то будет. Нехорошая. О, выносят вверх. Вот смотрите, стрелочка пошла. О, радуга прям пошла. Прям в нас выстрелило облако. Ну да, это вот волна. Вот она сейчас впереди стоит здесь. Впереди Пер -пер перевальчики, которые как раз выплевывают. И сейчас посмотрим. Оп, Воу, оп, оп. Ты хотел привет, красота. О, ты кател, Красотка. О, смотри-ка как. До четырех забросила. Да. Главное сейчас скорость. Не... Я про, кстати, на нем крутил. Классно получается. Если что, ты не переживай. Не, не не О, взошла Луна. Я спокой. Теоретически мы можем и при Луне полетать, но посадку при Луне я еще не делал. Вот оно, роторное облако, которое демаскирует эту волну. А скороподъемность сейчас у нас присутствует а, 2 метра в секунду до трех. Вот мы хорошо, что сюда пробились, потому что время позднее, скоро солнце сядет, а мы хотим повыше подняться, чтобы вам ну, все-таки не просто про видеокамеры какой-то ролик, а все-таки еще какой-то контент-огонь. Антон Сергеевич, скажи магия. Магия. Бери ручку, взял. Закрылок я тебе переставляю вдоль, ноль, 100 километров в час и вот так летит. Ну, вот, по этой кромки, короче. Да. Ползу. Настоящий паропланеист опытный. Вообще человек, который может все, может сам дом построить. А Тон Сергеевич сам построил дом вообще без никого. Мне больше всего интересно было, как он стропила ставил. — Интон Сергеевич, как ты стропила ставил Ну, Система блоков. Есть такая штука, называется «удочка». На YouTube mm -hmm. можно посмотреть. То есть ты собираешь стропила на земле и потом через блок э -э -э, присоединяешь к стропиле. И, грубо говоря, присоединял через забор, у меня шла веревка, mm -hmm. Ой, присоединял манья. к машине, ехал по улице садового товарищества на машине, а при этом у меня поднималась э, стропила. О, как красиво! Левый поворот, поехали. Ага, поехали. А то волна здесь заканчивается. Mm -hmm. ой вот, я взял ручку. Эй, ja. эй, выскочили из волны. Сейчас uh -huh. другой... ты же хотел этих самых, эй yeah. по полной программе Ай, oh, красота, директор. Вот слушай. они. Uh -oh. Вау. Слушай, облак... кончаются облака, кончается волна, да? Да. То есть мы вдоль чуть-чуть если ты хочешь петлю здесь сделать красивую. давай Петлю. Давай, погнали. В Геннобле однозначно пасмурно. Мы на клевой стороне острова. Да. Друзья, я включил опять, поставил новую батарейку в GoPro 10. Это прожжет убийцы батареек. И сейчас мы с Антоном Сергеевичем хотим снять для вас петлю красивую. Планер DG500M на это сертифицирован. В отличие от современных планиров он официально может делать петлю. То есть я ничего сейчас не нарушаю. Хороший наборчик. Да. Вот закрепил я все покрепче. Вот сейчас я не знаю, как угол обзора. Видите, вот проблема. Была бы 1-я GoPro, коснешься картинку и вот это и вот это. И я в этом случае вот должен угадать сразу с углом наклона камеры. Ну вроде как мне кажется, я угадал. Ну посмотрим, что получится. Так. А, Закрылок-то да, она широкая, да. Прям волне будем делать петлю. Смотри. Мы, друзья, разгоняемся до скорости 200. Ну, 210 я сделал, полочка. И теперь ручка на себя, создаю положительную перегрузку. Вот сейчас ручка до себя до упора. Вот солнце у нас красиво. Нам И аккуратненько выходим. Какие при этом нагрузки на крыло? Давайте посмотрим. На крыло нагрузочка довольно приличная. Крыло сгибается, вот. Фаза. Крыло провернулись. И невесомости нет. Главное, не делать невесомости, потому что это считается ошибкой при выполнении пики. А, так, вот она скорость 200. Посмотрите-ка на мою морду, как перегрузка на нее действует. Погнали! Да нормально да действует, ничего страшного. Перегрузка сейчас 3. Я могу, в принципе, включить прибор и, соответственно, поснимать вам перегрузку потом при желании. Но не хочу этого делать сейчас, потому что мы из волны вылетели. На Як-52 жестче. Ну, конечно, там перегрузка. Да, пятерочка может. Да, я же здесь жалею вепри. Я тоже могу пятерочку сделать. Не она, как бы... да. да, он на пятерочку и рассчитан, на максимум. Зачем нам лишний раз нагружать крыло и расходовать ресурс нашего планера? Мы продолжаем набор. Я продолжаю рассказывать о камерах. Мой план на ближайшее будущее. Я сейчас буду в Вильнюсе. Сейчас какой-нибудь хороший магазин. И пощупаю эти камеры. Потрогаю. И выберу, ну не выберу, куплю GoPro 11 большую. GoPro 11 маленькую на хвост. И DJ Action 3. Попробую ее как раз вот в кабине микшировать с GoPro 11. И посравнивать. Ну и я думаю, что и то, и то найдется какой-то так сказать, занятия. Попробуем. Дальше мы отснимем какое-то количество роликов с этими камерами и я смогу сказать, попал я в итоге, угадал или не угадал. Почему я могу так лихо э, менять камеры, как перчатки? Но честно скажу, не из-за того, что YouTube платит много денег за монетизацию контента. На самом деле какие-то деньги идут, но по сравнению с тем, что было до войны, это, наверное, ну, треть от того, что было, даже четверть. Опять же, я никогда не затеивал канал там, ради каких-то вот этих там вот монетизаций. Если вы видели, то уже даже никакую рекламу, никогда ну, коллаборации с какими-то вещами не делаю. Потому что у ну, меня просто мне обращается очень много народу, но ну, меня бесит. Ну, не хочу этим заниматься, не хочу этого добавлять. И так всего хватает. Но э, то, что люди вот какие-то там деньги переводят, кто 5, кто 2, кто 16 евро. Я уж не помню, сколько у меня на канале там сделано. Во-первых, это просто приятно. То есть получается, что человек ценит мою работу, понимает, что труд, там вот э, Антон Сергеевич не даст соврать. Э, Позавчера я провел день, монтируя ролики про Зёгаса, про зеленого кузнечка. И плюс я еще там ночью что-то монтировал. То есть, ну, и просыпаюсь ночью, там, стартическая бессонница. Подтверждаю, пахал. Замамукал нас. Замукал. Пока мне наушники не дали, чтобы я, значит, не мешал всем жить в доме. Поэтому на монтаж тратится куча личного времени. Мне это нравится. То есть, если бы мне не нравилось, я бы не делал. Но а, то, что люди э переводят какие-то деньги, нажимаю кнопку спонсировать на ютубе или там донаты ну все вконтакте в описании под любым видео все эта информация есть мне приятно а мне приятно когда пишут комментарии мне приятно когда ролики смотрят в принципе тем что вы смотрите ролики вы как бы частично оплачиваете мой труд тоже так что ну вы понимаете да о чем я о том что Любому человеку приятно, когда его труд ценят. И это абсолютно не ради зарабатывания денег, но это, для, наверное, создания вот этой атмосферы, которая многим нравится. Ну, миссия какого-то масштаба, можно так сказать. Если сказать громко, то есть я это сначала затеял. Мне нужны были ученики и нужно было какое-то количество людей, чтобы более-менее стабильный был лист записи на полеты. Но сейчас желающих со мной полетать часто больше, чем я могу осилить. И вот эта вот первоначальная задача канала, она как-то плавно отошла. И сейчас мне больше нравится обратная связь, когда люди пишут. Классно, нам нравится, хорошее настроение То есть, мне нравится это делать Я могу себе это позволить, я это делаю С камерами как мы поступим? Ну, надо их раскидать, надо их, кто хотите, кому нужна была камера Кто когда-то думал о том, что надо бы купить камеру экшен съемок Вот у вас появился шанс Мне нужно их отдать в хорошие руки Чтобы человек, который дальше этим пользуется Ну, немножечко, знаете, как жалко же Мы с, ними, с этими камерами столько прошли всего Огонь, воду и медные трубы если не идти вперед, это застой, это деградация, это путь вниз. Мы так не хотим. Мы хотим только вперед, только вверх, только Хартор. Да, Наталья Сергеевич? Только вверх. Только вверх. Ну что, что мы будем делать на закате, давай подумаем. Какие есть вариант. Ну, петлю мы уже крутили. Ну да. Штопор на закате? Штопор тогда планер морда вниз крутится, это некрасиво. Некрасиво. Эх, эх даже ну, давай знаешь, полюбуемся, слушай, красиво Да, вам, слушай, да. Я, я тоже думаю, зачем нам что-то постоянно делать Крутить, да Да, если мы можем просто полюбовать Мы можем волну сменить Ну, а куда? А куда? можем Пралее? в сторону пик де сместиться О, в... хочу Хочешь в пик де -Бюро? Конечно Ну, там вот, вот эта гора называется Дубона И мы сейчас в сторону Дубоны просто махнем волну И попробуем выбрать Мы там выбрали три с половиной Ну что, меняем? Меняем Блин, какие краски красивые. Скорость 200, делаем переход. Если что, у нас есть луна, чтобы снимать. Можно ли летать ночью? Можно. Мало того, новые камеры, которые вот GoPro 11, говорят, неплохо снимает поздним вечером. Особенно, конечно, мне нравятся вот эти закатные горы. О! Да, вперед посмотрел. Сейчас... Я в бок смотрел, а вперёд Вот вперёд. сейчас цвета-то будет. А некоторые спрашивают, почему я не беру какие-нибудь профессиональные фотоаппараты. Этот фотоаппарат, когда он вокруг тебя начинает летать, одни от него неприятности. Ну и хочется максимально просто, чтобы вот не отвлекаться на съемку, потому что помимо съемки, как вы видите, еще нужно пилотировать. Это вот не так просто, как хотелось бы. Мы можем попробовать с левой стороны перепрыгнуть одно облако. Давай. Да, сместиться. Там, по идее, вот феновая щель видна сейчас. Ну, я вижу, да. Видно. Да. Кто там с закатом? Ну, еще минут пять у нас есть, пока солнце не коснется. Красиво подсвеченные облака, и, собственно, впереди у нас феновая щель. Бигдебюр – красавец. Да. А, на, на большой высоте мы часто встречаем рассвет, ой, закат, ну, неважно, и то, и другое, и в этом случае на высоте солнце восходит раньше и заходит, а заходит позже. Слушай, какая луна красавица. Это у нас прям посадочка будет. Разгорается. Да, можно реально. будет фоточки красивой с луной сделать. Очень прозрачный воздух сегодня. Не знаю, вытягивает камера картинку или нет. Но поверьте мне, очень красиво. Сейчас я форточку открою. Друзья, максимум, что могу. С точки зрения картинки. Вот сейчас форточка дает большие шумы. Это, конечно, минус. <связывание> Вау. О, волна. Пошла. Антон Сергеевич, <связывание> есть. Yes. Я считаю, что мы с тобой просто настоящие боевые кабаны. Отлично. <к trader> Слышишь, как я его завесил? Да. Пять метров, 5 метров в секунду, ты посмотри. И мы Вназа. сразу набрали столько же, сколько потеряли. Да, глазам своим не верю. Сейчас я только главное в нее вписаться. Вот этот весь... Вся эта сборка из камер, конечно, из проводочков меня выбешивает. Но ну, а теперь я надеюсь, что глубоко уважаемые любители летных видов спорта войдут дни, в положение. И, во-первых, она насоветуют, какую же у меня камеру все-таки купить. Все три, может, четыре. И что с этим дальше делать? Я, друзья, еще хочу сказать, что свершилось огромное позитивное событие у нас. Это оптиковолоконный кабель подтянули к нашему дому и, мало того, уже подключили. И сейчас я могу очень быстро грузить материал отснятый на Google диск. У меня есть диск, я могу даже его объем увеличить И если кто-то вдруг порой у нас захочет помонтировать видео то я могу дать возможность скачать материал, мы можем договориться какой ролик вы будете монтировать У меня есть куча отснятого материала, шикарного до которого у меня просто руки не доходят Реально, Если у кого-то есть талант к монтажу а кто-то просто хочет попробовать, я могу вам дать возможность скачать исходники и поиграться с ними. Так, ну что ж, поднимаемся, высота 2700. Кислородом хочешь подышать? Да пока нет. Ну просто А есть... вообще давай, да. Да, на. Ну, Знаешь, аттракцион, так хочу. аттракцион. Вот, друзья, наш кислородный аппарат, опять же, в я его еще не закрепил. так вот он выглядит. Сейчас я щелк, включаю подачу и сейчас буду сам надевать конюли. Слушай, как они гаснут красиво. Да, я сейчас хочу шот снять. А, во! Да. Ништяк. Друзья, сейчас я хочу вам показать, как делаются шот. Не знаю, почему YouTube очень любит в последнее время шот, которые я снимаю. И снимать их очень просто. Вот я врубил телефон, сейчас я нажму на кнопку и отсниму короткий ролик и сразу же с неба загружу его в YouTube. Ну что ж, очень красивый ракурс. А я сейчас разгоняюсь а, -а. А, а, мы петлю делаем? Да, делаем петлю Ну-ка, давай Друзья, петля на закате -а -а. А -а, Директор, красавчик да, Это просто бомба У -у -у -у. Вот. <связь> Немножко подправлюсь Вот так, уже почти закат так, скорость хорошая. Делаем еще раз. О! Вау! Unbelievable! Невероятная! Но с планера смотрит планету. Выход. Ну что, и себя любимого. Тоже на закате. Невероятное зрелище. От бешеные куча камер. Ой, это просто праздник какой-то. Ой. Заход солнца вручную, хочешь? Давай. Я видел несколько раз на канале, самому-то интересно. Да, ну смотри, ну, грубо говоря, сейчас скорость 120, мы еще солнце хоть чуть-чуть навидим. Теперь смотри, я разгоняюсь. <свист> вот, и, типа оно заходит окончательно, хотя оно уже зашло. Вот, скорость 200. И раз... Теоретически оно должно как бы зайти скорость 100, ну вот, ну почти. Будем считать, что почти. Ну я, технически я будет. Слушай, да это как на параплане, когда там ты говоришь ну, да, девушке, да, да. что, а давайте я вам покажу закат еще раз. Она, а как? И ты показываешь, это браконьерство просто, да, да, это да. вот убой, можно сказать. Это охота без лицензии. Охота без лицензии, Да. Ну все, посмотри, горы выключили, сразу свет другой стал, а у неба стал свет Фукси. Мы весной, кстати, летали, безумной красоты вот это было небо. И мой ученик говорит, ты знаешь, что это какой-то самый модный цвет теперь в этом сезоне, Фукси. Ну или не в этом, неважно. Все, ставлю загрузить, оно загружается. Самое главное, что этот контент, тебе нужно времени. Ты просто взял его, включил, выстрелил и забыл. Не знаю, я сам не фанат коротких роликов, честно скажу. Но знаю людей, которые как раз любят всякие там TikTok за это. Закат, так сказать, пылал. Волна никуда не делась. И мы сейчас отсчитываем засеки за время. У нас есть с тобой полчаса. Okay. Даже уже меньше минут 20, потому что на уровне земли все это за давно зашло. Mm -hmm. Вот, и я, честно говоря, в большой темноте не хотел бы приземляться, достаточно опасно будет. Ну что, может, тебя по, по облакам с тобой погонять чуть-чуть? Давай. Хочешь? Давай, погнали. Здесь сейчас это называется подрезать облачко. Мы сейчас через это облако будем перепрыгивать впереди. А, я так понимаю, что съемка, конечно, сейчас камера снимать должна похуже десятая. При такой освещенности она, конечно, уже будет глючить. Ну, посмотрим, что она вытянет. Но проверяю угол установочный. Вроде как, неплохо. Должны попадать, и, может быть, даже ручка будет попадать. Убай его. Вот кажется, что мы в это облако сейчас врежемся. Столкновение неизбежно. Что же делать? А -а -а -а -а! И мы его перепрыгиваем. И уже с другой стороны уже падаем. Ой, а нифига себе, когда отживала отживало. Вот, помнишь, я тебе про что говорил? Да, друзья, вот здесь уже не по-детски... Кашеварит. Я сбрасываю скорость. На вариометре сейчас, ну, вы не видите, наверное, минус 5. Я разворачиваюсь в сторону аэродрома нашего. И сейчас мы сбоку пошалим еще немножечко. Ой, сейчас полет с видом на Луну. Вот этого у меня еще не было такого. Что, Луна такая полная такая яркая, главное. Да, через пару дней будет полная. Слушай, темнее достаточно быстро. Все-таки, наверное, сейчас мы рядом с облачком пройдем и рванем все-таки в сторону хаты. Потому, поддерживаю. Но, потому что не хотелось бы получить еще один контент огонь, уже нам не нужный. Минус 5. Вот это же, вот это сейчас мы как раз в том месте, где воздух вниз опускается. Как? Минус 7,7 метров в секунду. Офигеть! Ты, ты, ты Хорошо, чуешь, льет. Куда, куда я тебя завез? Да. Самые ады. Друзья, вот сейчас вот, да, самый ад. Адей не бывает. Ну, немножко уменьшилось снижение, всего лишь 6,6 сейчас. Сейчас пробьем это облачко насквозь. Лучше я вам покажу закат красиво. Остатки уже ничего, от заката не осталось. Да, надо лететь вниз. Надо лететь домой. А проблема посадки какая, что когда приземляешься поздно вечером, то перестаешь видеть землю. То есть нет вот этого ощущения расстояния от земли. Да, уже пора. Хочешь прополетать на скорости двести, 180? Давай. Вот, бери. Держать? Вот он, он, в принципе, сам летит. Вот курс такой, держи, все. Окей. Okay. А что там у тебя еще светится такое впереди? Телефон? Uh, а, вот Пларм? Какой-то да. Пларм. А, ну, сейчас подлетим к аэродрому, вырубим, мне нужен минимум освещения. Я тебя понял. Я вот с этой засветкой от приборов земли не вижу. На земле, друзья, зажглись огонечки. Я не думаю, что камера позволяет вам увидеть их, но чем черт не шутит? Ну реально темно, но нам осталось, как говорится, 2 минуты до посадки. Сейчас осень, темнеет, конечно, очень быстро, день короткий. Но это, конечно, проблемка. Мы подходим к аэродрому, я не выпуская, выпускаю шасси. Раз, шасси вышло. Ставлю закрылок пока в ноль, выпускаю полностью воздушные тормоза. Ну и, соответственно, снижаюсь на 140 км в час больше нельзя, потому что шасси уже выпущено а шасси дает некое сопротивление дополнительное, будет немножко поэффективнее мы будем снижаться и наверное на 10 оп. все, уже посадочная конфигурация ну что, Антон Сергеевич, вырубай фларм оп, ага я думаю, нас за это не наругают а мы уже дома не, ну во-первых, никто больше не летает, таких идиотов нету. а если нет, мы их спросим со всей ответственностью а где вы были, так сказать, 8 лет. Нет, нет, на закате? Почему вы так поздно на аэродром возвращаетесь? Вон какая-то машина светит в фарме. Да, как ориентир. Какая-то как в торце полосы. Да, в торце полосы. Может она нам хочет свет включить? Вот она свет включила даже. Сар Лабатит Ангоровью Даунвинд Лендинг то Норд. Так в торце стоит. Да, слушай, ну я хорошо я вижу. Так, 140, ну где-то 140 и буду держать. Я думаю, что внизу ветер подстиг. Что-то мне подсказывает, поэтому жести какой-то с турбулентностью быть не должно. А, но колдун почти висит. Висит. Ну вот я примерно как и предсказывал, да. Сейчас чуть-чуть уменьшил тормоза, потому что хочу небольшой запасик высоты все-таки иметь. Вот, слушай, будет легче садиться даже, чем в прошлый раз, потому что, по крайней мере, хотя бы сейчас видно гору было. Mm -hmm. А мы до этого садились, гору не видели. Вот, я не землю вижу плохо, но я сейчас просто сделаю выравнивание. И дальше типа параллельно планете лечу, буду думать, что где-то как-то когда-то коснусь. Лечу, лечу, лечу, лечу, лечу, лечу, лечу, лечу, лечу, лечу, лечу, лечу. Вот, и прекрасно коснулись. Ну, смотри-ка. Директор но, красавчик. Да? Ну, спасибо. О, и смотри, до, кон до конца асфальта становимся. А -а -а -а. yeah. <Yeah>. Друзья, это было совершенно необязательно, просто ну толкать планер легче будет. Фух. А выключаем? Ты доволен? Я в восторге Выключай. директор. Дичайше в Погода бомба. Контент-огонь. До новых встреч. До новых. Антон Сергеевич. Это потому, что кто-то слишком много ест. <смех> я хотел его удержать. А, ты, кстати, ты доволен? Дай-ка я, я тебя хоть сниму. Я... Просто... я тебя вставлю до, до конца. Это просто... Мечтан. Праздник какой-то, да? да Наконец-таки реализовалось. Полетал в волне. Замерз? Нет. Это хорошо было, все. Да. все тепло по да. да. Зашла луна. А, луна, смотри, как красиво отражается в крыле Вообще офигительно. Да. Да. Све... Как, как, как там делают? Солнышко держит на ладони луну. Друзья, вот такой получился поучительный, веселый ролик с планами на будущее. Мы будем продолжать снимать для вас контент-огонь, радовать вас видами с неба, потому что, потому что это наша миссия. Кто-то должен делать каждую какую-то работу. Я считаю, что мне с моей повезло. И вот это окошечко в мир, который ну, трудно доступен на самом деле, вот, побывать там, где мы бываем. Для этого надо очень-очень долго и много учиться, и это возможно. Но вот... Если у вас все-таки такой возможности нет, вы, по крайней мере, можете туда заглянуть и вместе с нами улыбнуться с неба. Ну, в смысле, в небе. <kalau you're the moon> До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов.